компания олегпром с вами александр чумаков подготовка оборудования к сезону это важный момент а на видео мы показываем шаблонный автомат rich piece на нем мы заменили подшипник со временем подшипник износился из-за нехватки масла не страшно но немножко обидно и соответственно линейные направляющие на каретку тоже были После всего машину запустили, подстроили э, механизмы и машина пошла работать намного тише, мягче и я понимаю, что отработает она еще не один год. Следите за своим оборудованием, чистите, смазывайте, меняйте вовремя запчасти, цените его, оно вас кормит.